Откуда эти мымы про мифические преступления военные? То есть, откуда все это? Я не знаю. Но как говорят наши, если вам было весело, значит это не преступление. Про военные преступления, пожалуйста, расскажите мне. I am Croatian officer who committed several crimes against Bosnian Muslims and Serbs. I deeply apologize for those crimes. I was just following orders.